Чтобы начать рисовать Blender, надо сначала его скачать. Вводим в строке поиска Blender, выпадает вот этот вот сайт, официальный Blender. Нажимаем «Загрузить Blender», он грузится. После того, ну, значит, выбираем папку для того, чтобы он загрузился. После того, как он загрузится, значит, мы его устанавливаем, то есть запускаем файл .exe. Он сам устанавливается практически автоматически. И затем мы эту программу запускаем. Вот мы ее запустили. Теперь мы выбираем фоновое изображение. Для этого нажимается Shift-A, латинское A, и выбирается image background, image, background Image. И выбираем в данном случае, обязательно должен быть GPG файл JPG. выбираем файл вот этот топпера, чтобы изменить его размер, его размер надо изменить вот здесь вот нажимаем, видите, стрелочкой. Нажимаем и меняем размер. Мы сделаем 200. У нас тут значит, максимальный область печати 200 миллиметров, 20 сантиметров. Мы сделаем вот такой вот топер. Теперь эту картинку можно повернуть, чтобы она была сориентирована в частности ножка, чтобы была вдоль оси Y. Дальше, собственно, можем установить прозрачность изображения, потому что на непрозрачном изображении не так удобно рисовать. Вот здесь мы сделаем прозрачность э, 0.3. Теперь э, сохраним, нажимаем Ctrl-S и не забываем это в дальнейшем делать. И как-нибудь называем этот файл, И э, я назвал его Topper, и сохраняем в ту папку, в которую нам надо. Дальше начинаем рисовать. Для этого мы сначала убеждаемся в том, что наш курсор, мы его устанавливаем, вот если мы так сделаем, мы его установим сюда, и мы убеждаемся, что по оси Z он находится в нуле. Вот здесь смотрим View, view и тут, значит, локализация курсора Z, 0, 0. То есть x y разные могут быть. Z должно быть 0. Дальше мы э, вставляем вот таким образом э, плоскость. Это минимальный такой элемент. Затем переходим, нажимая э, Tab, клавишу Tab, э, выбираем объектный режим э, э, и убираем все точки, кроме одной. И дальше от этой точки мы ее можем переместить, куда нам надо, и от нее начинаем рисовать. Нажимаем букву «Е» и двигаем мышкой, и точки встаем. Не обязательно, чтобы было все плавно, мы потом разгладим эту линию, сделаем более гладкой. Могут быть сейчас уголки какие-то, даже довольно большие, ничего страшного. Вот таким образом рисуем. Нажимаем «Е», двигаем мышкой с зажатой клавишей, левой клавишей. И получаем рисунок. Обводим контур рисунка. Получаем контур рисунка. Так мы можем обвести любой контур и получить э, такое контурное изображение. Вот. А, чтобы центрировать э, относительно вот данной точки, которая сейчас активно э, картинку. Нужно нажать на клавишу «Точка» в э, «Номпад».